Значит, на небе вы тоже заметите всегда э, ткани двух цветов. Бледно-розового цвета и немножко ярко-красного. Бледно-розовый цвет – это как раз цвет наполненный, это ткани наполненный коллагеном. Ярко-красный – это уже жировая, то есть э, железистая ткань. Анестезию мы делаем всегда в переходе. Подвижный, э, неподвижный, подвижную ткань. И начинаем, как я говорил, в области всегда дальнего последнего зуба. Зуба мудрости или 17-го зуба. И по одной линии смещаемся медиально. Прежде чем забрать трансплантат, мы должны минимум минут 15 подождать. Пока впитаются все ткани. Да. Ну то есть я делаю анестезию сначала необык. Потом принимающего ложа, работаю с принимающим ложем, формирую надпосничное ложе, и потом иду наверх. Там забираю трансплантат. Почему большого нервного не используется? Я э, анестезию там делаю. Я всегда беру трансплантат и за большим нервным. Я всегда, ну, никогда его не боюсь. Просто уважительно к нему отношусь. Но в области этих зубов там э, может быть как здесь видна будет вот эта линия. Видите, например, вот идет много-много да, кератинизированной ткани. Представим, что у человека это область клыка, четверки, пятерки, шестерки, семерки. И в области восьмого кератинизированная ткань уменьшается. То есть, большое нервное отверстие вот здесь. Соответственно, в этом месте мы можем получить трансплантат минимальной ширины. Но если можем, берите, ничего страшного. Понадобится. Значит, Сейчас буду показывать, как будем брать свободный десневой трансплантат, который мы можем деэпитализировать. Мы отходим от десны, от десневого края на 2 мм. Это золотой, золотая э, так скажем, информация. Вот так, сейчас смотрю. Значит, мы располагаем, ставим перпендикулярно на глубину, видно, да? На глубину до 2 мм, отходя 2 мм от десневого края, первый разрез, сколько? 15 секунд, потом необходимая ширина. Это до кости, до полуразреза? Нет, до кости не надо. Потом на необходимую ширину вы отступили в опекальном направлении и никогда не переходим в подвижную ткань. Таким же образом, перпендикулярно на ту же самую глубину, игру вводим и сзади наперед. Дальше два этих разреза вы соединяете вертикальными, Все, у вас задана ага. он... ширина и длина, и глубина. Теперь вы лезвие вводите горизонтальный разрез верхний. Вы ввели перпендикулярно, потом поворачиваете практически параллельно небу, то есть параллельно тканям, и потихоньку сзади наперед, входя в глубину уже, вы высвобождаете трансплантат. Самое главное, чтобы в ткани входили. Сама эпителиальная ткань и соединительная ткань. Сначала вы на миллиметр, на два входите. Вот таким вот образом. Потом глубже. Пинцет не берите никогда. Только ваша рука. Обратите внимание. На третий мой палец опирается лезвие. Отдам. Да. И потихоньку вот так вот вы, вы высвобождаем. Вы единственно можете брать пинцет у человека для того, чтобы уже в самом конце вы резервируете трансплантат и высвобождаете его в нижней точке по нижней линии. Вот он. Привет. Да. И дальше? Дальше. Здесь я на другом покажу вам. Значит, дальше что мы делаем? Я пока это отложу в сторону. Нам нужно ушить.